Всем привет! С вами вновь канал Портал 713, я его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня я отвечаю на следующий вопрос. Что же такое лицензирование, где оно нужно для компании ЖКХ, и как это применять, саму, саму по себе информацию, как ее применять. Смотрите, все очень просто. Лицензирование требуется тогда когда компания, предоставляющая вам услуги, непосредственно их оказывает по коду ОКВЭД управление многоквартирными домами по договору либо, на, либо за вознаграждение. Вот если у них код по ОКВЭД в выписке ЕГРЫЮл такой стоит, вот, я не помню, сейчас посмотрите сами внимательно, то ли 65, то ли 68, 42, 1, да, вот этот код ОКВЭД вот, управление МКД, то лицензирование требуется. Значит, еще раз обращаю внимание, многие ЖСК или ТСЖ приходят и вам такую вот ересь несут, что, ну мы же ЖСК, мы же ТСЖ, никакого лицензирования нам не требуется. Нет, стоп, минуточку, ребята, давайте разбираться. Если ЖСК непосредственно, само своими силами оказывает вам услугу, содержания и ремонт, на которую должен быть заключен с каждым собственником отдельный договор управления, отдельный договор, понимаете? И в этом договоре приложением к договору должны идти согласованный перечень работы услуг со всеми собственниками, да, и протокол должен быть. Будьте любезны, имейте лицензию, потому что вы оказываете услугу самостоятельно. Лицензирование требуется только тому, Тому юридическому лицу, кто оказывает услугу. Если ваша ЖСК наняла по договору управления некую управляющую компанию, например, ООО «Управляющая компания», так только в этом случае ООО «Управляющая компания» обязана иметь эту лицензию. Значит, на что смотрим? Обязательно должен быть в основном коде АКВЭД, в основном, не в дополнительном, а именно основной код АКВЭД должен быть а, управлением многоквартирным домом, да, по договору, либо за вознаграждение, и должна быть лицензия, если эта компания оказывает вам услугу по содержанию ремонту мытье лестниц, там еще чего-то, та, та, та, та, да, по перечню, по 491 постановлению. Значит, э -э Смотрите, кто оказывает вам услугу. Вот у того и должна быть лицензия. Я очень часто встречаю такие случаи, что же или ТСЖ нанимает какую-то управляшку, да, там, не знаю, там ООО, там Зори или какие там ООО, я не знаю, рога и копыта. Вот, и вроде как себя скидывает, да, что нам не нужна лицензия, потому что у нас эти работы, услуги выполняет некая управляющая компания. Приходите в эту управляющую компанию, код в это есть, а лицензии нет. Где они получают лицензии, ребят? Лицензии получают в горжил инспекции, вот, и э, на самом деле эти все лицензии выдаются только на том основании, что, значит, эта компания управляющая должна взять на обеспечение какой-либо дом. Вот если договор ни с одним домом не заключен, им, им лицензии не дадут. Очень часто они идут на договорники с моз инспекции или с вашей там ГОЗ-жилой инспекции и получают лицензию, не имея никакого договора. То есть сейчас каждый ушлый, кто там у вас сидит в правлении ЖСК, да, вот как в частности в моем случае, у меня захватила дом ЖСК мой, захватила семейная пара с моего же дома. Вот, она бывшая работник какой-то управляшки, там бухгалтер, сидела вот а он такой вот бывший какой-то чинуша который знаете вот вам отписочки всем пишет вот вот эта семейная пара до да, шерчик с машечке захватила у нас домик вот одна стала председателем он стал каким-то представителем по доверенности, но он там все, он все может, у него куча корочек, он весь такой наблатыканный, весь крутой такой дядька, вот быстренько создал свою ООО-управляющую компанию, самое главное, таких ООО-управляшек, знаете, с таким названием «Миллион пруди», но он ее создал, и вот эти все денежки, которые платят жильцы за строку содержания и ремонт, он быстренько их выводит. На проверку оказалось, что договора между ЖСК и вот этой ООО-УК, да, между мужем и женой. Договора нет. Тендер. Непонятно, как тендер проводился. Вот у меня тоже такой вопрос. Думаю, интересно, а тендер в спальне у вас проводился? да? И сколько вы там членов опробовали, прежде чем приняли решение это по тендеру? Вот мне прям интересно, как проводился конкурсный отбор. Хотела бы я поприсутствовать посмотреть на это все мероприятие. Ребят, вот до такого, до смешного доходит. Понимаете? Вот Никаких договоров между ними нет. Более того, ни у одних, ни у вторых, ни у ЖСК, ни у этой УК да, нет абсолютно никаких лицензий, люди работают, услуги оказываются, значит, вот взяли все выписки по этим всем компаниям, оказалось, что ни там, ни там, ни одного человека не трудоустроено. какая у нас работает бригада, какие чувачки ходят и проверяют счетчики, там из-за трубы, еще кого-то, да, представляют, что тук-тук-тук, я управляющая компания, меня зовут Женя. Я говорю, ты кто такой? А вот мое удостоверение. Я говорю, слушайте, мне ваше удостоверение вообще ни о чем не говорит. Вы вообще имеете какой-нибудь заказ-наряд, я не знаю, там распоряжение, да, от, от кого вы пришли. Я работаю в управляющей компании. Я говорю, а ко мне вы какие претензии имеете? Вы пришли ко мне в квартиру, да, вот к вам пришли от управляющей компании. У вас есть с ними договор напрямую, чтобы к вам какой-то мастер приходил? Понимаете? Нету. Но, тем не менее, они приходят и настаивают, что нам надо проверить счетчики. Ну, к примеру, да. Или вот у нас сейчас ходили, инспектировали батареи отопления перед отопительным сезоном. Вы что ко мне пришли? У меня с вами нет договора. Вы для меня чужой человек, абсолютно. Я совершенно спокойно вызываю полицию, да, потому что это моя частная собственность. Проникновение охраны частной собственности находится а, под охраной государства, да, поэтому я имею полные права вызвать полицию, чтобы она меня оградила от этого товарища. Понятное дело, что они там кихотки, пишевали очень сильно, но вы понимаете, что а, таким образом может представиться абсолютно любой. И я им показываю документы, что говорю, смотрите, ребят, вот по всем выпискам, по всем налоговым, а, вас не числится в компании. Штат 0 человек, один директор. И один бенефициар, он же учредитель этой компании, вот этот вот товарищ, который живет у меня там на определенном этаже, да, в квартире номер такой-то. Я говорю, ну вы не числитесь там. Они, как это мы числимся, вот смотрите, у нас удостоверение, начинают мне тыкать, а я им в ответ показываю другие документы, что смотрите, видите, вас никого нет, вас ребята кинули. То, что вам из барского кармана платится хорошая зарплата, как вы говорите, да, это еще ничего не значит. Вот сегодня он заплатил, а завтра он не заплатит. А вы ходите, работу делаете. А люди пускают вот таких вот, что они там вам делают, понимаете? Может быть, у них допусков-то вообще на работу нет, понимаете? А если он там к вам придет, что-нибудь испортит, и вы зальете, не дай бог, всех ваших соседей, вы понимаете, кто будет отвечать? Отвечать будете вы как собственник, как владелец вашей квартиры. Почему? Потому что законом на вас это возложено, а не на управляющую компанию. С них вы даже шерсти клок не возьмете, потому что у них нет ни одного сотрудника в штате. Вообще, ребята, проверяйте свои компании. У них нет в штате сотрудников. Значит, это то, что касается лицензии на управление МКД. Понятно, да, механизм? Кто оказывает вам услугу содержание ремонт, тот и должен иметь лицензию на управление МКД. Все, здесь все просто. Значит, дальше поехали. Смотрите, у вас там, между прочим, в всякие разные услуги. Вот очень частая услуга «Домофон». Я вам так скажу, что домофоны были установлены по всем регионам России на основании постановления правительства. И был выделен на установку домофонов огромный бюджет. Этот бюджет был потрачен, ну, распилен, да, как хотите, называете. Так что «Домофоны», ребята были установлены с решения общего собрания собственников, но за счет средств федеральных бюджетов. Поэтому, если с вас до сих пор берут абонентскую плату за домофон, это неправомерно. Домофон – это часть общего имущества дома и должна входить в строку содержания и ремонт». Вот, и э, эти работы должны закрываться по акту, по факту, да, должна составляться смета, то есть, ну, как часто у вас домофоны ломаются, но ну, не каждый же день они у вас ломаются, да, а ежемесячно почему-то собирается мзда, ну, таким образом у вас будут брать плату за то, что, за пользование вашими почтовыми ящиками, за количество проходов, да, за езду на лифте, ну, за езду на лифте же с вас, вас не берут деньги, ребят. Хотя раньше, кстати, я помню, раньше брали заезду на лифте, вот, лифт отдельной строкой оплачивался, сейчас же не берут, это все включено, так почему домофон до сих пор не включили, вот мне непонятно, то есть собирают отдельной строкой, вот везде, где есть отдельная строка, Ваши вот квитанции оферте. под вот этой отдельной строкой под названием услуги должен быть соответствующий договор с поставщиком этой услуги. Если у вас стоит строка домофон, приходите и требуйте договор предоставить с той организацией, которая занимается обслуживанием домофона. Вот берете этот договор и читаете, что там в этом договоре. Опять же, да, перечень работ, услуг, все как положено, согласованный со всеми собственниками помещений. Понятно, да? Если этот договор не согласован со всеми собственниками помещений, то это называется самоуправство. Значит, ваша ЖСК, ТСЖ, либо ваша управляющая компания занимается самоуправством. То есть, захотела, поставила вам услугу, ну, с таким, с таким я говорю, будете платить за прокат окон подъездных, да, за езду на лифте тариф вам включат, я не знаю, за пользование абонентскими ящиками почтовыми. Вот, ребят, это все незаконная ерунда. Если нет договора, всех в сад посылайте. Как правило, они предоставляют какой-то там договор, заключенный с кем-то там, с какой-то домофонной конторкой. Вот, и типа они там что-то осуществляют. Но все это ересь, потому что на проверку оказывается, что а, протокола нет, собственники, собственно говоря, это не подтвердили. А, жаловаться можно в инспекцию или в какую-либо инспекцию. Ну попробуйте, пожалуйста. Есть. Как правило, там рука руку моет, все, они это прикрывают, все, они знают свою копеечку с этого получают. Дают. Я вам просто рассказываю так, как должно быть по закону, да, уже там какие действия будете делать, вы просто понимаете весь масштаб, то есть под каждой услугой должен лежать договор, понятно? Вот все, сколько, вот у меня, допустим, 7 услуг прописано в этой оферте, вот по семи услугам должны быть договоры у ЖСК, ТСЖ, либо у внешней управляющей компании должно быть 7, 7 договоров, все просто. Значит, может быть какой-то двойной договор. Допустим, водоканал всегда предоставляет двойной договор, то есть на холодную воду и водоотведение. Да, тогда будет у вас не 7, а 6 договоров. Вот. Потом, опять же, какой-нибудь теплосбыт да, предоставляет договор на теплоэнергию, то есть на отопление, и тоже сдвоенный договор. Там две услуги сразу идут на, и, на, и на горячую воду, на подогрев воды. Вот, там будет тоже двойной договор, то есть еще минус договор. Да? Пять договоров, как минимум, должно быть. Вот, ребят, смотрите, потому что могут быть сдвоенные услуги в одном договоре это нормально. Но договоры должны быть по всем услугам. Без договоров ничего не предоставляется, если это не случай, когда управляющая компания, она же ТСЖ, она же ЖСК, да, оказывает вам непосредственно. То есть набрала штат сотрудников, но в этом случае, ребят, проверяйте штат. Есть масса ресурсов, я вам рекомендую контуром пользоваться, вот, либо другими средствами, либо в налоговую делайте запросы, да, проверяйте в ЕГРЮ, вы не проверите, но другими способами можно попроверять, придумать посмотреть, по крайней мере, отчеты почитайте, да, как они отчитываются на официальных сайтах Мозжел инспекции. У нас есть официальный ресурс Всероссийский, называется он, по-моему, Мин ЖКХ, да, Министерство ЖКХ. Вот, там отчитываются наши товарищи. Вот там посмотрите, сколько у них числится сотрудников, сколько у них всего, по балансовой ведомости это все можно посмотреть. Дальше, следующий вопрос. Ребят, еще один вопрос был, освещаю сегодня по поводу. Значит, расчетно-кассовых центров, либо ЕРЦ, да, единый какой-то там информационный расчетно-кассовый центр, есть постановление Верховного суда, ссылочку я кину под это аудио, значит, в котором Верховный суд признал существование вот этих РКЦ-ЕРЦ незаконными. Вот. Почему? Потому что в любой квитанции должна быть прописана полная информация о, о, о предоставителе услуг. То есть, кто конкретно предоставляет вам услуги. Понятно, да? Собирая деньги на какой-то общий расчетно-кассовый центр, плательщик не получает достоверной информации, куда потом эти деньги идут в счет кого. Вот Этим тоже можно пользоваться, если ваша ЖСК так называемая, да, номинальная ЖСК. А, то есть номинальная – это то, которое само ничего не делает, жильцы его организовали и всех понанимали. Вот тогда она номинальная потому что она не выполняет своих управленческих функций. Понятно, да, она только разруливает. Но вы платите э, в это вот номинальная ЖСК или ТСЖ, и, соответственно, она уже со своего общего котла, со своего счета, да, там раскидывает, якобы раскидывает денежку по договорам, вот, здесь, ребята, смотрите, они выступают в этом случае в качестве РКЦ, либо ЕРЦ. Понятно, да? Вот, смотрите, потому что достоверная информация о том, куда уходят ваши деньги, какая. Управляющая компания должна это делать. То есть, управляющая компания по этому решению суда, деньги должна собирать непосредственно управляющая компания. А для того, чтобы управляющая компания имела статус управляющей компании, она должна быть делегирована собственниками жилья, она должна заключить с вами договоры, она должна кучу всего сделать, в том числе иметь лицензию, да, чтобы быть управляющей компанией. Вот, и только после этого, в самом-самом конце... Вот, она должна собирать уже деньги на свой расчетный счет. Опять же, да, мы с вами в выше предыдущих лекциях говорили о том, что для того, чтобы она это делала корректно и смогла к вам предъявлять регрессные требования, она должна сделать все по уму, стать платежным агентом, в том числе приобрести лицензию да, на право заниматься такой деятельностью, в отношении вас стать агентом, а вы будете принципалом, и, соответственно, открыть вам по договору, по агентскому договору, Открыть вам индивидуальный расчетный счет в банке. Не путаем, ребята, с лицевым счетом, который они открывают у себя внутри. Я еще раз говорю, что никаких регламентирующих нормативно-правовых актов на этот счет нет. вот. И это нелегитимно. Не то есть то, что они делают у себя внутри в избушке, это их проблемки. А нас это вообще не касается. Они должны открыть расчетный счет в банке на ваше имя но это делается как-то совместно, я не знаю там какая процедура, мне это мало волнует, потому что это никто не делает. Вот, 408-21, они должны получить на этот вид деятельности лицензию, они должны стать платежным агентом, и только в этом случае, да, они занимаются как раз-таки переводом этих денежек, то есть в пользу РСО, в пользу других там поставщиков услуг, товаров, работы, да, все что угодно делают. Вот. При других обстоятельствах они этим заниматься не могут. Вот и все. Вопрос еще такой. Значит, по поводу 97-го постановления, да, по поводу того, что нам все оплачивается. Ребят, есть достоверная информация, вот, и она проверенная, что по многим управляющим компаниям, если это не региональный оператор большой, тот, который лоббируется непосредственно администрацией города, да, то есть, как правило, вот в Москве это что у нас там есть какая-то большие управляющие компании огромные которые практически монополизировали все районы. Вот. вот до всех остальных деньги не доходят, бюджеты не доходят. Они не видят по этим 97-м, 259 м они абсолютно не видят этих денег. Вот. Поэтому они пребывают в неком таком дезориентации, в некой, скажем так, дезинформации. Да? Они собирают деньги с жильцов, и, соответственно, эти услуги ну, за воду, за а, РСОшные услуги, они, естественно, перечисляют РСО. То есть вот с этого канальчика да, денеж, денежного с наших бабушек и с нас самих да, вот еще кто-то сидит на этом канальчике и вам эти денежки. Потому что все уже и так оплачено. И еще тут, понимаете, очень хорошие управляшки, которые на них работают, да, и отстаивают с пеной у рта, что вот они какое благое дело делают. Вы знаете, я вам так скажу. Вот мы приходим, допустим, в управляющую компанию, мы начинаем человеку рассказывать директору да что вот ты посмотри и сразу по его реакции видно если он не в теме ребята если он нормальный человек он очень быстренько схватывает что почем он понимает что все ребята с корочками могут прийти в любой момент и уже очень много случаев и у меня и у моих коллег очень много случаев когда день-два и директор управляющей компании просто куда-нибудь уезжает подальше из россии вот серьезно вот вплоть до этого было мы тут недавно ходили управляющей компании пришли Директора уже нет. А директор уехал, уволился и уехал. Вот. И управляшка осталась без директора после нашего разговора. И самое главное, главный бухгалтер сказал, что директор передал, уезжая, что можете вообще ни за что не платить и ушел. Вот бывают такие комичные случаи, ребят. А есть упертые товарищи, которые сидят на доле, которые очень глубоко в теме и таких, как правило, видно. Вот. Они вам будут говорить, что все это чушь собачья Они будут с пеной у рта отстаивать свою точку зрения Что вы что, у меня договора, вы мне тут чушь несете вот. И это видно, если вы придете разговаривать по существу с человеком да, Очень видно именно по его поведению Очень видно Во-первых, он начнет дергаться да. Во-вторых, -во он начнет как-то себя неадекватно вести, злиться Потому что вы пришли ему правду говорить Человек, который реально наивно не знает, он себя ведет по-другому Понимаете, вот э, отслеживайте все-таки психологический статус человека. Для того, чтобы это спокойно отслеживать, приходите туда в спокойном эмоциональном состоянии, не нервничайте. Вы идете просто задать вопрос про зондировать почву. Поэтому не надо нервничать, не надо ни себя накручивать, ни человека накручивать. Прийти просто и рассказать. А вы знаете, что вот такая схема, да, раньше по 97-му вам просто деньги переводились в трехкратном размере, а теперь вы должны подавать Оказывается, сметы. Вы об этом знали? Они не знают, как правило. Почему? Потому что РСОшкам город платит напрямую вот, по счетчикам, по водосчетчикам, по всяким приборам учета, да, ресурсов, тем, кто реально там что-то делает, то есть тем, кто оказывает услугу содержания и ремонт, как правило, это не... или это не платится, то есть этот бюджет крыжится на уровне города, да, или района, либо это совсем не платится, либо платится... Знаете, кому? Конторам, которые оказывают всякие там аварийным службам, вот этой вот лабуде платится. Ну, там тоже такой, такой мутный лес, ребят. Поэтому для того, чтобы вам порешать вопросы с вашей управляющей компанией, вам не, не обязательно идти козырять 97-м, 259-м постановлением. Еще расскажу, кто не в курсе. Да, ребята, успокойтесь, 97-е постановление существовало, действовало, работало до конца 2018 года. Кто не понимает, где конец 2018 года, это 31 декабря 2018 года. У нас сейчас на дворе да, июль месяц 2019 -го года. Какое к черту 97-е постановление? Вот я сколько объясняю, объясняю всем. И все равно все этого 97-е, 90-е. Вы что, вас зациклило что ли, ребят? Поменялась схема, все, 259 Н, открываем и читаем. Раньше просто выделялись денежки на квадратный метр, берете общий, общую площадь своего дома и умножаете на тариф вашего региона, да, из приложения 97, го и получаете сколько вот ваша управляшечка денежек получает и куда она их потом девает. А сейчас все по-другому. Сейчас должны подаваться сметы бюджетные, и эти сметы оплачиваются. Если излишки остаются, да, они там как-то назад возвращаются, да, если кто-то не оплатил. Вот. То есть там схема другая абсолютно. Поэтому сейчас чисто вот по факту. Рассчитывают по факту, и поэтому с 2019 года все управляшки озверели. Вот все, кто сидел на вот этой дотации, им все перекрыли, поэтому они сейчас очень сильно зверствуют. Они сейчас суды подают, что еще. Вот что угодно делают. Ваша задача по поводу судов тоже скажу немножко. Ваша задача, когда на вас управляшка подала в суд о задолженности, первое, на что надо опираться, это как раз-таки, что, что вы не нарушили никакое их право. В общем, ваша основная задача в этом случае опираться на два постулата. Незаконные финансовые претензии, первый, да, и второе, это несостоятельный ответчик. Все, два постулата, потому что вы не можете являться ответчиком. Никаким образом, да, они предъявляют требования за что? За то, что заплатил город. Собственник является город, муниципалитет. Собственник и дома, и вашей квартиры по факту является муниципалитет. Вот, ребят, а, Но это как бы вы должны держать в голове, да, как общую тактику, а как, как общую стратегию. А как тактику вы должны применять следующие вещи. Вы не нарушали ничего права. Для того, чтобы вы нарушили право, нужны основания. Да? То есть какое именно право нарушили. Условия договора не выполнили, либо еще что-то. То есть основания для обращения в суд. В Гражданском кодексе, посмотрите, в ГПК, Гражданско-процессуальный кодекс, там написано именно по каким нарушенным правам истец имеет право подавать в суд. Вот внимательно почитайте, изучите, по каким таким нарушенным правам и задайте первый вопрос, да, готовьте свою защиту вот с этой позиции, что какие конкретно ваши права я нарушу. Второе, на что обратить внимание, это то, что договоры между юрлицами не несут никаких правовых последствий для граждан. Да? Третье, это то, что договоры между юрлицами, то есть РСОУК и между гражданами должны быть нотариально оформлены. Четвертое, это общие... Протоколы общих собраний, да, как минимум их два должно быть, об избрании, самоопределении, о возложении функций, да, и, соответственно, о согласовании условий договора, в которых будут отражены работы услуги по графе «Содержание и ремонт», да. Вот, ребят, там целая процедура, и поймите, что э, они вас сразу признают должником, да, вы должны написать, что нет, вы не признаете должником, и гражданский кодекс тоже не признает вас должником до тех пор, пока кредитор не исполнил своих обязательств, вот, он не заключил договор, он там много чего не сделал, да, там целую можно выписать, целую триаду, да, что он там не сделал, вот, в общем, ребят, у нас по большому счету очень много таких вот хороших законодательных поводов, это все отбивать. Ну и, соответственно, да, все, что там, жилищный кодекс и все постановления, которые на основании него написаны, все они не могут применяться в суде, и а, решение суда не может быть основано на вот этих документах, то есть судья не имеет права их использовать вообще. Это мы снимаем половину претензий, половину проблем, да, на которые там выски как правило, ссылаются. Так, что еще такого сказать? Ну, в общем, вы должны понимать э, саму правовую основу. Да, как, по какому поводу они на вас подают суд? Вы никто и звать вас никак. То, что там какая-то компания орудует в вашем доме, и вы какие-то конклюдентные действия делаете, вы понимаете, даже конклюдентные действия требуют доказательств. Если брать, допустим, тот же свет, да, как у нас а, все энергосбыты очень любят, ну вы же пользуетесь светом, мы вам придем отрубим. Ну, во-первых, что вы будете отрубать? Да? Вы должны доказать, что вот то а, оборудование, которое вы будете портить, это оборудование находится у вас на балансе. Вот конкретно вот эта энергосбыта вот этой компании находится оно у вас на балансе или нет? Как правило, не находится. Почему? Потому что это находится все на балансе у города, понимаете? Это хулиганка. А вот статья, поэтому здесь надо обязательно полицию поднимать на уши вот и закидывать ее письмами и заявлениями да по совершенному преступлению. Если вам угрожают отключить свет, это уголовная статья да, оставление без жизненно важных, жизненно обеспечивающих ресурсов. Вот, вообще надо разбираться. Вот со светом тоже отдельная история, ребята, просто отдельная. Я пока про свет не говорю, почему? Потому что у меня сейчас идут а, очень активные фазы, да, и я прекрасно понимаю, сколько народу мой канал слушает. Пока мы оставим это все чуть-чуть в тайне, пока мы оставим те действия, которые происходят в тайне, да, как только будут какие-то результаты, конечно, я вам расскажу. Про управляющие компании, тут уже, в принципе, все известно, это уже пройдены и причем не одну управляющую компанию, мы уже тут а, более-менее победили, да, с некоторыми особо упертыми мы 4 года в судах, вот, дошли уже до, до вершин практически, вот, и очень надеемся, да, на последний рывок, вот, но тоже вам выложу решение, выложу все, чтобы уже понимать, пока сейчас по моим делам, особых особо хвастаться нечем, но у нас есть очень много интересных схем, как вести себя в судах, какие писать интересные заявления. Вот, то же самое, ждем, держим пальцы крестиком, как только наше дело закончится, я вам, ребят, все это естественно выложу, все заявления, как писать, чтобы у вас уже, ну, скажем так, была некая такая и основа, да, чтобы вы там ничего не придумывали, то есть некая отработанная схема. Пока сейчас выкладывать ничего не буду в целях своей вашей же безопасности, да, чтобы не спугнуть, потому что каждая новая схема, как только она отрабатывается, и идет в массу, вы же понимаете, сразу на нее противодействие вырабатывается. Но не везде и не всегда, потому что мы сейчас разрабатываем такие схемы, против которых, против лома, как говорится, нет приема. Да? Вот, они не знают, как на это реагировать, и реагируют очень чудным образом. Вот, поэтому, ребята, занимаемся этим вопросом. По Свету будет информация, я вам дополнительно расскажу по Свету. Сейчас мне было важно до вас донести, что же такое лицензирование, где оно нужно, как определить, нужна лицензия, либо не нужна, потому что очень много людей посылают на три буквы, да, и говорят, что нам не нужна лицензия. Типа, что вы тут со своей лицензией? Нет, нужна лицензия. Вот В каких случаях я вам объяснила и обратите еще раз внимание, кто платит в РКЦ и в ЕРЦ. Имеете законное право не платить. Ссылочка будет под аудио на постановление Верховного суда. Все, всем удачи, всем пока.